Всем привет, с вами Казам. В этом ролике я поделюсь с вами пятью небольшими советами по геншину, которые многие из вас и так знали, но некоторым они могут пригодиться. Так что ролик в первую очередь для них. Давайте не будем тянуть время и начнем. Совет первый. Если тебе, как и мне, не нравится механика драконьего хребта с обморожением, и тебе прямо сейчас нужно нафармить сосну, то отличный вариант это манштадт. Итак, телепортируемся в манштат к алхимику. Если посмотреть, то у меня сейчас 1265 бревен сосны. Сейчас начнем и посмотрим, сколько в среднем вы соберете сосны за один заход. Я буду собирать ита, но если его у вас нет, то вы соберете чуть меньше, чем я. Но этого все равно будет достаточно. Я начал снизу и иду вверх, собирая древесину прямо до собора Барбатоса теперь давайте посмотрим сейчас у меня собрано 1471 бревно сосны и того 206 этого для начала с головой хватит на крафт в любом случае через некоторое время вы можете вернуться и зафармить ее снова следующий совет параллельно собирайте другие ресурсы например вы выбили и и вы врубили интерактивную карту для того, чтобы собрать Аникабута, которые нужны для его возвышения. По пути вам будет попадаться цвет Сакуры, который также пригодится для возвышения Аяки и Аято, а также для наживки и для крафта Эхо Электрокула. И в общем, пылесосьте любые диковинки, которые встретите во время приключений. В Геншине нет ненужных ресурсов и когда-нибудь вам пригодится любой из них. А у вас они уже будут, ведь вы следовали моему совету. Совет 3. Зайди и залочь свои трехзвездочные оружки по одному образцу. Желательно пробуди залоченную пушку до максимального ранга. В игре никогда не знаешь, что может пригодиться. Например, если ты выбил сайна, но у тебя нет сигнатурки или другого пятизвездочного копья – то ему хорошо подойдет как раз трехзвездочная белая тень. Но весь прикол в том, что это копье можно достать только в Лиюе в сундуках. И если ты его слил на опыт и залутал все сундуки, то можешь попрощаться с ней. Я вот, например, успел опомниться и пробудил ее до четвертой консты. Она мне, конечно, не нужна, так как у меня есть сигнатурка. Но кто знает, не сегодня так завтра мне может пригодиться как затычка четвертый совет возможно он вам покажется глупым и смешным но я в свое время на это напоролся соберите хотя бы 20 хвостов ящериц правда не игнорьте их. Их проще всего выбить, ломая кусты, и понадобятся они на пятом ранге репутации Манштата, когда ты получишь сухпайок, в который можно закинуть еду и хилиться на зетку. Я не знаю, как у других, но мне в тот день пришлось час возиться, чтобы выбить эти 20 хвостов, а мог заняться чем-нибудь другим полезным. И, наконец, пятый и последний совет. Не забывайте отправлять персонажей в экспедиции. Например, я отправляю своих персонажей на камни и на курицу и цветки сахарки. Камни понадобятся для крафта ресурсов для точек пушек, а курица с цветком на готовку цыпленка в медовом соусе. Конечно, это все можно собрать в открытом мире, но лучше заняться чем-то другим более полезным, в то время как у тебя копятся ресурсы для крафта. За неделю можно накопить на 100 порций куряки и этого хватит на неделю за глаза. Можно, конечно, готовить питу или питу, неважно, но что мешает и то, и то, особенно если ты часто получаешь пощам. В общем-то на этом все. Дай мне знать, нужны ли тебе такие ролики своим лайком и комментарием, можешь еще и подписаться.